Вспомните свои конфликты. Вот, э, какая суть конфликтов, что кто-то хочет быть прав. Если мужчина будет не прав, даже если он реально не прав, вы тоже проиграете. Почему? Потому что вы его унизили, и он уже после этого момента затаит на вас обиду. Вот. А если он, например, объективно не прав, вы... вы Считайте, что это так. Ну, скажите, ну, хорошо, дорогой, я с тобой согласна. Давай мы сделаем, как ты хочешь. Вот, получим результат, а потом по результату обсудим, примем какое-то новое решение. И что вы делаете? Вы позволяете мужчине учиться на своих ошибках. Вы позволяете ему развиваться. И что он тогда скажет? Бля, вот это вот крутая жена. Это крутая женщина. Она знала, что я не прав, дала мне сделать. Теперь я тоже знаю, что я не прав. А так что было бы? Все из-за нее было бы. Я из-за нее сижу и бухаю, или играю там в игрушки компьютерные. А так он же так не скажет. Он скажет, что блин, а я с ней сильнее становлюсь, потому что я получаю опыт. И для мужчины очень важно получать именно свой опыт. Не следовать вашим постулатам и вашим концепциям, а ошибаться и побеждать. Ошибаться и побеждать. Где-то он скосячит, вы скажете, ну, видишь, никогда не говорите, ну, я же говорила. Вообще эту фразу вычеркните из лексикон. Вычеркни, запиши и зачеркни. Вот. Если мужчина ошибся, да, и вы были тогда правы, говорили так. Вот. Вы просто, вы просто говорите, скажи, пожалуйста, как ты хочешь сейчас поступить? Могу ли я тебя как-то в этом поддержать? Ну, я понимаю, что ты расстроился, ты проиграл. Вот. Вот музы задача заключается в том, чтобы, когда мужчина слаб, не убить его, а вылечить. Потому что, когда вы говорите, я же говорил, а вы ему контрольны в голову. Бах, блин. <голосу> <голосу> <голосу> то есть, он пришел с войны, потрепанный, побитый, а вы его еще поджидаете, как бы, да, с пистолетом, чтобы уже не мучился. Давай, я тебя добью. Ваша задача – снять с него латы эти, помыть его, покормить. Ну, то есть, я метафору говорю, понятное дело, сам он там помоется, если что. То есть сказать, что да, ты расстроился. Расскажи, что было, пускай он поделится. Потом скажите, чем я могу тебе помочь, я могу тебя поддержать. Может быть, по-другому да, как ты как-то хочешь попробовать. Ты же уже теперь знаешь, к чему это привело. Вот. И тогда вы будете его, его союзницей. Он тогда будет доверять вам, будет вам все рассказывать. Потому что мужчина не рассказывает только потому, что вы на это реагируете как-то, ну, блин, жестко. Не как жена реагируете, а как соперник реагируете, как конкурент. За правоту в доме вы реагируете. Или как не знаю, или как наставник, типа, ну, сейчас я тебе научу жить, салага. Садись, блин, буду тебе рассказывать. Вот, почитаю вот эту книжку вначале. Смотри, вот тут, тут на Ютубе есть передачи. И вот курс, пожалуйста, запишись. Но потом мы с тобой поговорим после этого. Сейчас что-то с тобой говорить не очень. Не надо так делать. Ваша помощь заключается в том, что вы с ним сердце открываете, вы чувства свои показываете. Вот. Вы видите, да, что вот он, например, там пришел напряженный, пришел закрытый, там, расстроенный. И просто говорите это. Я тебя вижу. Он, такой, он меня видит. Я вижу, мне кажется, что что-то произошло. Может быть, ты расстроился. Расскажи, пожалуйста, если хочешь. Потому что мне на сердце тоже неспокойно, когда я вижу тебя такого. Вот. Давай поговорим. Пускай он просто расскажет. И ни в коем случае не говорите ему, что делать. Вот в этом фишка. Пускай он расскажет и, и, и сам сформулирует, что делать. А вы только скажете, что, что бы ты хотела сделать. Здесь еще есть такой момент, как вы можете ссылаться на, то, что на свою интуицию. Да? А я вот чувствую вот так. Вот. Можешь это взять на заметку. Или, там, возьми на заметку это, пожалуйста, я чувствую вот так. Если он спросит, почему, вы тогда объясните, да, что ну, вот мне не нравится, например, этот человек. Вот просто вы чувствуете, что он какой-то ненадежный, какой-то вот он скользкий тип. То есть вы говорите про чувства, а не про логику, не про какие-то бизнес-модели или не про какие-то духовные концепции.